Тема, связанная с вакцинацией, она должна быть актуальной одномоментно во всем мире. Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможен.